Всем привет! Всем привет! Седьмое число. Юра, сколько время то сейчас? 15 -7. Без 15,7. Да, вот. Белая гора. Где? Где? Вот, она, Белая гора. вот за мной говорят Белая гора. вот а вот не названо, на Вот, не нами названо, да. А за мной Северодвинск, вон там трубы, ТЭЦ. Что половится, не знаю. Сейчас будем выставляться. Поживайте нам удачи. Да, Юра? Да. Нам нужна удача? Нам удачи без удачи да. никуда. Да, вот. Так что вот. Ну вот 6.55. Палатки уже стоят. Сейчас Юра будет дырочки сделать. Ну что, вот сидим, ловим. Лунка уже покрылся льдом. А? Это, это хорошо или плохо? Это Юра говорит, что водичка пошла И это говорит, хорошо А мне так хорошо, когда клюет Если не клюет, так идет вода Не идет Оп, Вроде достал дна Будем ждать Только камеру выключил, поклевка Так вот Кто-то там такой хитрый. А -а -а -а. Корешок. Да, мелкий корешок такой. Мелкий-мелкий. Стеклянный. Стеклянный, оловянный деревянный. Ну и блин, ну вот жгат. Ну, ну, ну, ну. Почисти лунку. утра поклевки были был маленький мелкий корешок и все вот там дрова у них там печка надолго значит а вот человек с махалкой приехал да лишь видишь ну она не работает ну что говори вот край леса вот туда вот раз а потом вот на тот край леса по болоту прямо, там ливковка. На ливковку и выходишь в комбушу 15 минут. Так, все рядом. Мы ездили. Единственное, что если ехать вокруг, получается 25 километров. А так у нас получается 17 километров. Есть разница. Маяк видно. Полету да. По лету его далеко видно. Кстати. Ну, сегодня тоже такая вот погода. Вот а, да, да. Отсюда это видно. Вот под зеленая вот под зеленая это белогорка. Там зеленая горка называется. Там на ту сторону выходит и падает сразу через лес по буграм. Сейчас-то уже не зима, как бы весна, так все видно. Все светло и понятно. С рыбой только непонятно. Рыба Что, ребята, попьем чайку, блин, раз не клюет. Вот так. Что, ребята, одиннадцатый час. Поймал я одного криминального сишка. Естественно, он уже отпущен. Постоянно кто-то подходит, Может, дергается. А что там-то ближе? Так, короче, по 11 клевать вообще перестало не клевало. Решили перебраться в другое место. А вот мы уже и у кумбыша. Вот он кумбыш. Людей здесь достаточное количество. Вон Архангельск и город. Городок из палаток. Интересно, плюет-не клюет у людей. Вон наш Северодвинск. Первая отец, вторая отец. Сегодня мы только дырки делаем, рыбу мы не ловим. Где мы находимся? Да, под Комбышем вот сидим, даже повадки ставить не стали, блин. Куда ты зачем ругаешься? Куда надо было? Почему? Ну у тебя аккумулятора хватит проселить еще 6 дырок? Я никогда тебе не звоню. растет кокос. Вот сегодня весь улов на данный час. Да, не густо. Еще навага, которую оставили на скорм скоту. И вот у нас юрастик тут на новую блесну. Не дает покоя рыбе. Да вот крупняк у него. один крупняк? Что делать? Продай крупняк. <смех> <смех> ну вот время три часа три часа да, заканчиваем рыбалку походу и стала клевать опробовали новые мормышки вот там геракл пойманы юрой юра только сказал говорит, я сейчас поеду домой баты вытаскивают на полкило его курюхов да ладно там на двести всего неважно неважно вот так вот все его налавливаются сейчас я чайку попью допью и все и домой все